Здравствуйте, уважаемые будущие сотрудники нашего проекта обучение SEO продвижения плюс рекламный шалаш. Все те, кто придут к нам в проект на обучение и подработку с октября по декабрь. Здесь у нас канал на YouTube, где есть некоторые видео обучающие, но здесь пока их не так много. Пока их не так много. Вкратце расскажу, в чем заключается работа. Работа, совмещаемая с обучением. Ну, вот эта информация здесь надо подредактировать. Тут, тут конечно, много уже поменялось до открытия школы. Советую посмотреть эти уроки школы SEO на YouTube-канале. И сам я их буду смотреть, и они примерно 13 уроков там, и они очень объясняют, в принципе, если вы заинтересуетесь SEO-продвижением, что чем вы будете заниматься дальше и дальше будете развиваться, если захотите развиваться именно в SEO-продвижении, потому что я, у меня немножко другая направленность. У меня проекты... Четыре проекта будут объединены в один, это благотворительные проекты все будут. И сам я непосредственно глубоко SEO-продвижением заниматься не буду. Но э, так как э, сейчас у нас идет набор, э, и конец августа и весь сентябрь мы будем искать партнеров, профессиональных э, SEO-оптимизаторов, которые нам помогут на взаимовыгодных условиях. Мы будем соответственно, своих, на своих ресурсах их рекламировать. А они, если захотят, могут снять нам видео обучающие а по SEO. Вот здесь, вот на этом, на этом канале, да, здесь эти видео. Человек снял это все. Это абсолютно безвозмездно. Очень хорошие уроки. По крайней мере, три урока, которые я посмотрел. Мне хоть стало понятно, потому что я занимаюсь SEO по-своему. И если у меня получается, то я не могу, не могу, честно говоря, объяснить, как это получается. Так, теперь перейдем непосредственно, непосредственно к обучению и, и работе. Обучение это, как вы поняли в начале, значит, просмотр уроков этих 13 уроков но это не обязательно в начале можно это делать вообще до декабря как, как бы посмотреть первый урок второй урок не, не обязательно смотреть все сразу а работа происходит в основном вся на этом сайте вот у нас два сайта вот этот рекламный шалаш продвижения сайтов плюс он конечно нуждается здесь полный кавардак он нуждается в редакции я его буду делать и переделывать, когда а, а, выпадет время, чтобы здесь было удобно. Потому что здесь все, конечно, навигация. Это не, не совсем не навигация, потому что... В общем, конечно, планирую я портал сделать, но это время еще а, в, ну, не так скоро будет. Вот этот сам сайт непосредственно тоже, тоже надо продвигать, потому что он... А, нам нужны, как вы понимаете, заказчики, а он у нас а, в сфере SEO мы можем только заниматься внешней оптимизацией, а, то есть это привлечение целевой аудитории, посещаемости сайта, увеличивать и а, размещать ссылки. Вот, в общем-то, такая, такая пока работа простая. И вот в начале работы вам надо зайти на этот сайт, и сделать еще лучше, лучше всего вот так, чтобы не заходить каждый раз на него. Вот в настройках, если вы а, работаете в браузере а, Google Chrome, там тогда вам а, в настройках открываете его настройки, и здесь а, в настройках есть такая. Функция при запуске открывать. И вот сайты, которые при запуске открываются. То есть даже вкладки, которые не, не были закреплены, они открываются все равно. И а, сайт а, наш, да, вы можете добавить. Если у вас другой браузер или что, или что-нибудь, другая по поисковая система, не, не надо ничего для этого устанавливать специально, тогда это как-нибудь по-другому мы придумаем, как сделать, потому что я не требую ни установки каких-то браузеров, программ, я этим не занимаюсь. Я как бы просто сам работаю в этом браузере, и так, поэтому в нем мне удобнее. Вот, и вы если вы поставите сайт продвижение, вот продвижение плюс, да, главную страницу или страницу шалаш. Там, в общем-то, лучше всего, наверное, страницу шалаш. Там мы ее сейчас посмотрим. Шалаш, страницу. Здесь у нас размещается для продвижения сайта заказчиков, которые к нам пришли с января. И а, а, мы их продвигали за отзыв. Некоторые нам оставили отзыв, от некоторых не ответа, ни привета. Но, тем не менее, мы их не бросили. И они тут у нас есть... Uh, и uh, некоторые, вот эта служба курьерская, курьер МД, где я подрабатываю курьером, uh, это мо моя служба непосредственно доставки, где я там один и пока еще что не получил, еще зак заказчиков. Тоже курьерская подработка, до доставка по Ленинградской области у меня. Как у инвалида, вы знаете, на электричках бесплатный проезд. Поэтому я могу себе позволить такую доставку сделать и скидки сделать тоже могу себе позволить. Вот и здесь размещаются сайты наших первых самых и знакомых, и друзей, и также которые вообще случайно. Попали сюда, нам просто вот посоветовали такой молодой сайт, арт самый, музыка на заказ, музыкальные поздравление. И мы, собственно, и начали продвигать. Он тоже пока ни ответа, ни привета, отзыва мы не получили. вот Также вот этот вот, вот это вот, салон, вот этой одежды неплохой достаточно, потому что это уже вся раскуплена и там и там другая уже одежда и мы будем продвигать хотели дальше, но дело в том, что платить нам тоже пока не платят. Ну, в общем и этот сайт здесь потому, здесь потому что они подработку инвалидам нашему сотруднику предложили подработку выплатили аванс в общем-то, поэтому мы их разместили. Я написал стишок небольшой и разместил, нарисовал картинку и разместил их здесь, на этой страничке «Шалаш». Вот это наши партнеры-оптимизаторы профессиональные, но они работают только по партнерской ссылке. То есть, если есть заказчик и заказывает продвижение у них, то идет по партнерской ссылке «Отчисления». Пока у меня, у меня там было недавно а, отчисление 0, а, то есть они не работают так, что по прямой оплате. Вот, ну, можете сами зайти, посмотреть. Если будете продвигать вот этот сайт наших партнеров, а, вы можете поставить свою ссылку а, ре, партнерскую или, так, так скажем, ну, не, не, не реферальную ссылку, а партнерскую ссылку. Потому что там нет сетевой такой системы. Вы можете поставить свою именно, а не мою распространять. И а, может быть от вас придет заказчик туда. Вот этот сайт в свое время мне помог с поиском сотрудников еще давно. И а, это когда я курьерский проект свой продвигал. Поэтому я его здесь разместил. Это тоже а, сайт Группа ВКонтакте, это как м, а, и сайт тоже есть у них. А, так же, как и группа инвалиды ищут работу. Вот, школа немецкого языка. А, в общем, а, вы этот сайт либо открываете, а, ну, страничка, вот я говорю, лучше можно главную, можно а, а, рекламодатель, вот у нас есть такая еще для рекламодателей такая замечательная, вот здесь вот школа немецкого опять же мы рекламируем. И а, замечательная такая штука, то есть мы полностью можем посвятить какую-нибудь страничку нашему рекламодателю. Который придет, может быть да, один из первых, первый, единственный этот тариф, вот, вот 2400, как вы видите. Пока что к нам еще не пришли, но это ничего страшного. Может быть, кто-то кто-то кто и придет, когда будет... У нас э, более, более мы станем м, продвинуты сами. Поэтому э, проще закрепить, чтобы при включении компьютера у вас открыл, э, сразу открывался этот сайт. В принципе, и вы э, э, сразу оказывались на нем, и вам не надо было каждый день на него заходить. Он будет у вас открыт, и у нас у работников пока 5 человек, в принципе, ну, так скажем, для продвижения сайта, ну и неплохо пока что. Вот. И э, заходите на страницу Шалаш и э, смотрите сайты, просматривайте сайты наших наших заказчиков. Но единственное, что вот сейчас я буду пытаться получить ответ. Э, Получить ответ какой-нибудь от этой фирмы. Отзыв или что-нибудь. Пока что говорят, что ничего особо такого не было от нас заявок. Но это возможно и так, потому что не только они предлагают онлайн-кассы. Так что непонятно, что. Вот с этим сайтом будем работать, потому что непосредственно там мне идут заказы. И от, от заказов тоже начисляется сотруднику процент от моих курьерских заказов. Чем больше будет у меня доставок в область, тем лучше будет. В общем-то, я так думаю, и мне, и сотрудникам. Потому что я тогда смогу оплачивать работу в большем размере. Пока что, пока что у нас не очень. Ну и также, также если непосредственно я сам буду доставлять, а, тут тоже будет а, очень хорошо. Здесь а, заходить а, лучше всего на канал на YouTube и а, смотреть видео, потому что видео а, за это видео идет оплата и а, непосредственно тоже а, Заказчику это делает, так, так сказать, приносит доход. А если приносит доход заказчику, значит приносит доход и нашей команде. Вот, про музыкальный сайт я не знаю. Тоже попробую получить отзыв от них. Сайт одежды тоже пока не особо я. В конце сентября уже будет известно. Возможно, вот на него тоже заходить и его как вы делаете то есть вы заходите например на первый сайт да как я говорил на немецкий язык сайт немецкого языка заходите сделайте скрин какой-нибудь страницы скриншот если кто кто не умеет делать скриншоты могут могут на, написать в принципе можно даже здесь показать делать скриншоты вы просто делаете например Нажимаете принтскрин клавишу. А потом идете и здесь в этом сохраняете, допустим, в документе. Вот, в документе Word, может быть. Вот наш тоже проект пакет услуг. Это проект а, со, совместный такой а, у нас. Да, и нажимаете вставить. Да, вот видите, он тут замечательно вставляется. Этот скриншот. Таким образом, а, вы а, проходите там, по-моему, на странице шалаш у нас... Сейчас я скажу. У нас, а, собственно немецкий э, курьер э, моя курьерская служба доставки э, 1pc.ru э, сайт э, салон женской одежды и э, по-моему по-моему еще что на главной странице надо посмотреть сейчас мы вернемся Сейчас мы вернемся с вами так да вот сайт redfit.ru туда можете зайти тоже скрин страницы сделать и все все это можете зайти на сайт арсам тоже сделать скрин и пишите в начале пишите начало работы начинаете работу, пишите окончание работы, пишите сколько, сколько минут а, вы затратили. Вообще больше 15 минут в день не надо, потому что в месяц должно быть 5 часов и оплачиваются они в конце месяца 500, 500 рублей. Это, это если не будет заказчиков и не, на наш сайт и не будет курьерских заказов. А, а непосредственно по вашей ссылке. Но это про ссылки я чуть попозже расскажу. Вот таким образом делаете такой документ со скринами и присылаете в отчете. Можете раз в неделю, можете раз в месяц, кому как удобнее присылать. Автошколу, то... <coughs> Автошколу тоже пока не надо. Они, собственно, находятся в топе. В общем, достаточно даже пока от них нет еще отзыва. И вот один письру. То есть тут при, примерно 4 или 5 э, скриншотов вам сделать. И, собственно говоря, сколько, сколько вы успеете, да, за 15 минут сделать. Таким образом, вы э, где-то примерно неделю так у вас э, примерно такая работа идет, А потом вы... Или сразу вы можете поделиться. У нас есть еще второй сайт. Такая страничка, малоизвестная. Малоизвестная страничка. Это как бы лендинг такой. Но на виксе лендинги не очень они получаются... Хотя, может быть, я еще недостаточно умею делать. Но, в общем, как получилось, так получилось. Вот заходите тоже сюда. И э, тут, собственно, собственно, его тоже можно добавить в эти открывающиеся страницы, чтобы он открывался. И если у нас будет партнер, мы его, даже, может, не один партнер, а два партнера, мы его э, разместим здесь. Вот на этих местах мы его разместим. Кто это будет, наши партнеры, не знаю. Может быть SEO-агентство, может частные SEO-оптимизаторы, может какая-нибудь фирма. Это мы Этого мы еще не знаем пока что. И вот здесь написано, да, что про, про обучение, про, про это все. То есть, собственно говоря, сами себя мы и продвигаем, потому что мы молодой сайт. И вот здесь у нас отзывы наших друзей э, и э, тех, кто с нами был с самого начала. Продвигался, как видите, их всего три. Вот можно поделиться ВКонтакте этой страничкой можно поделиться. То есть даже не можно, а, э, ну как сказать, нужно, потому что это э, принесет, э, собственно, в этом работа и работа заключается, да, продвижение в распро э, распространении информации. Ну, пока что у нас. Э, так, такая, такой объем работы. Поделиться. Если вы не хотите, чтобы вашей страни... на вашей личной странице была реклама, тогда и, тогда и не, не делитесь. Но это как бы по желанию. Можно один раз в месяц, собственно, за весь месяц один раз и поделиться. Это будет достаточно. Но дело в том, что это может принести нам заказчика и может принести вам увеличение заработной платы. Потому что заработная плата пока выплачивается из непосредственно, из непосредственно моих, моих доходов. Но пока что так. Вот. Будет может быть чуть получше. Думаю через месяц, через два будет получше. И ставите ссылки, вы а, на делитесь. А, про, проекты вот у нас здесь все находятся. Проекты находятся здесь а, мой заработок в сети, группа, инвалиды ищут заказчиков, интернет, радио, видеокод. Здесь мы проводим все рекламные работы. Вот эти проекты, они будут объединены в один. Как я и говорил, благотворительный проект будет такой. Калибри, Калибри и слон я там иногда выкладываю видео ну, как бы с интернет-радио, но дело в том, что это вообще задумывалось изначально название курьерской службы, а потом я сделал такую группу хочу сделать. Ну, туда я Иногда какие-нибудь э, с юмористических э, групп делаю перепосты. Про... Ну, хочу сделать ты, ты рассказы, там стихи, сказки, в общем, все, все такое-то. Группа такая, она там, активности не очень. Да, в общем-то, во всех группах я... Не стремлюсь к этому. Я считаю, что если группа хорошая, если кому-то интересно, то люди, они сами потом подпишутся и сами будут заходить, если кому это надо. Вот. А не накрутка подписчиков, там это мне все предлагают, но это мне не, не нужно. Вот, в интернет-радио-видеокод, собственно, что я делаю. Я веду там, э, веду, веду там программу такую. И рекламирую, рекламирую вакансии. И резю, в основном рекламирую резюме. Вот тут у нас вакансия есть. Вот рекламируем вакансии под, под, под веселую или гру грустную музыку. Вот, скажем так. Вот и ваша работа, ваша работа. Это как я уже сказал, то на, на наших двух сайтах, да, здесь тоже есть где-то кнопки поделиться, конечно, я прошу прощения за то, что сайт у нас такой. Но я его долго делал, он сначала был вообще сделан. Можете почитать, почитать информацию, то есть если вы просто зайдете на него, да, можно по нему походить, по, по, побыть на нем какое-то время, почитать. Но это тоже входит в ваше рабочее время, это не в свободное время. Это все входит в эти 15 10 минут, которые вы уделяете работе, и просто вы пишете, что а, вот еще что, надо, надо написать показания счетчиков вот эти. Вот эти показания счетчиков, потому что я сам, Но ну, сейчас-то я каждый, каждый день уже поставил это в закладке, а раньше я даже сам на, свой, на свои сайты даже сам не заходил. Потому что немножко другим занимался и э, даже как-то я подзабывал. Но теперь э, вот, эти, вот эти вот показания счетчиков, они, я даже сам не знаю, как они. Э, это Викс, счетчики, как они тут считают. Аналитика такая у меня э, грубая, скажем так. Это не как он, у, у профессионалов такие есть. Э, специальные как мы могли видеть статистику посмотреть кто откуда пришел кто чего ну вот здесь вот более-менее такой какой-то да как это по-русски хотелось бы знать О, что это такое, вообще непонятно, короче говоря. Но, тем не менее, счетчик. Его надо, вот главное, это а, у нас три счетчика. Это верхний, верхний. Они работают са сами, как бы по неизвестному, по неизвестной мне системе. Вообще. Вот это счетчик уникальных посетителей. А, это нижний счетчик, он тоже. Он был поставлен. Uh, он был поставлен позже верхнего и uh, здесь я продвигал на сайтах uh, на сайтах почтовиках я продвигался вместе с, со всеми там со всей дру, дружной командой других сайтов um, продвигал и платил за это деньги то есть вкладывал сам я вкладываю в этот проект деньги сам Свои средства вкладываю и на зарплату, и на рекламу. Я э, все это вкладываю из своих средств. А, поэтому вот эти вот записывайте в счетчики. Ходите по сайтам, а, делаете скриншоты и а, размещаете ссылки на эти сайты. В общем-то, вот в чем заключается работа. А обучение пока что заключается в просмотре, в просмотре постепенном, постепенном, просмотре, потому что оно, в принципе, еще не началось, это обучение, оно с октября начнется. Но кто пораньше, может посмотреть 1, 2, три, там, четыре урока. Обучение оно тоже оно оплачиваемое, но оплачиваемое оно только в конце обучения, в декабре. Вот, то есть то время, которое вы проводите, обучаясь, оно это для наших сотрудников, которые войдут в эту, в эту группу. Потому что сейчас просто без обучения мы не набираем. У нас есть уже все, мы уже набрали человек, у нас уже мои средства уже на, это, на этом мы собственно говоря, закончились. Вот. А с обучением а, программы это мы набираем еще. У нас сейчас 4, еще шесть человек. Таким образом, чтобы было всего 10. Всего 10 было в этой программе обучение и подработка школы SEO для грудничков. Она, собственно, будет а, на канале YouTube. Здесь... Здесь у нас, вот она, собственно, школа SEO для грудничков. А, пока тут э, я учу э, только тому, что... Ну, как учу. Я не учу, я, собственно, сам еще учусь. Хотя, хотя я давно очень создаю сайты на Wix. Ну, очень давно, не очень давно, с 2014 года э, создаю сайты на Wix. Это очень просто. Для меня, мне очень интересно, мне нравится это делать, и поэтому я этим занимаюсь. И, собственно, я могу показать, как это происходит. Пока что, пока что здесь, собственно, сама школа SEO для грудничков еще не открыта. Но на этом канале также вы можете подписаться на, на канал этот и поделиться ссылкой. Вот тоже будет Тоже будет очень хорошо. Почему я, говорю, почему я говорю «можете»? Потому что у меня нет таких правил, что как бы, входит в ваши рабочие обязанности. Это, понимаете, дело в все в том, что и сам я тоже как бы не, не люблю такие вещи, когда надо... За, за деньги куда-то куда-то на что-то подписываться это ну понятно что сейчас это в общем-то распространенное явление но у меня так у меня по желанию вы подписывайтесь только если вам проект нравится если хотите вы в нем работать если вы просто хотите подработать немножко там подработать обучиться дачи и может быть, это не ваше SEO-продвижение, а хотите заняться программированием или хотите заняться а, другими вещами в интернете, создание сайтов, например, не на Wix, а на другой платформе, тогда, в принципе, возможно, наш канал вам и не нужен. Но пока вы работаете, я думаю, полезно будет подписаться, и тем более сама школа seo для грудничков здесь и будет выкладываться. потому что где ее еще выкладывать, больше, собственно, и негде. Уроки, уроки наши и наши, э, на, наших партнеров, которых, которые согласятся снять обучающие видео по SEO-продвижению. Потому что пойдет дальше, пойдет работа у нас. Не только размещение ссылок в соцсетях и где-нибудь среди ваших друзей, знакомых. А пойдет у нас размещение ссылок э, в каталогах. Вот я, например, на близко.ру размещаю. Там получается так, что я создаю сайт э, на платформе Wix для заказчика. Потом, а потом он оказывается за один день... Э, за один день информация оказывается в гугле в топе, в топе 10 на первой странице. Вот так бывает. Все потому, что близко.ру это продвинутый сайт. Но он иногда, иногда исчезает из топа, поэтому тут нельзя сказать наверняка, будет ли это так. Но тем не менее, таким образом наш заказчик может оказаться в топе 10, ну что конечно не гарантирует не гарантирует ему поток клиентов. Вот, допустим, как оказалось у нас в гугле интернет-радио-видео-код. Потому что еще есть радио-код FM, но этого я не знал, потому что я создавал интернет-радио-видео и назвал его код, потому что мы с котом с моим котом, собственно, но я ему не очень даю вести эфир, но в общем ведем. Вот, и вот видите, как-то вот оказалось. Вот то одна запись была тут утром, было 7 августа. Вот оно на четвертом месте по запросу. Но это непосредственно по запросу. Мало кто еще знает интернет-радио-видеокод. Поэтому, конечно, но ну, полезная информация. Вот сразу может. Если здесь э, я снимаю про какого-то нашего заказчика, э, про наш сайт, непосредственно он там информация о нем проходит, и, э, естественно, люди видят, что им надо. Но это, это как бы не совсем э, поток целевой аудитории, так скажем, но. Это помогает все равно, это и реклама, как вы видите, вот на четвертом месте, или на пятом, на пятом, ну, в общем, не важно, короче, в топе, да, в топе, мы опять в топе, как всегда, да, неизвестно, как оказались, в общем-то, почему, потому что люди делились, люди ходили, вот у нас сотрудники, да, которые делятся постоянное видео, постоянно нашими, и, Просто потому что они участвуют в, в проекте уже давно, и, и им этот проект нравится. Хотя они там получа, получают тоже столько же. Иногда ждут, у меня сейчас был и неоплачиваемый отпуск, то есть там какое-то время я не мог платить, потому что сам ушел в неоплачиваемый отпуск на работе. И, а, но у нас есть и оплачиваемые отпуска. Также есть и оплачиваем Сейчас двое сотрудников находятся в оплачиваемом отпуске. Понемножку смотрят видео, учатся SEO-продвижению, как я, собственно, стараюсь тоже. Вот. Но создать сайт на Wix и продвинуть его в топ, это, в общем-то, занимает по времени... Может быть 4, да, 4 где-то месяца это занимает. Если плотно так заниматься. Естественно, мы сейчас перестали работать без предоплаты, потому что уже все, уже нам это уже сотрудников больше становится. Мы работаем сейчас только с предоплатой. И стоит это все у нас чудесное наше продвижение, как вы могли видеть, для первого, для первых заказчиков. 2400 рублей вот если человек то есть сотрудник то есть вы находите нам такого заказчика то вам идет оплата 50 процентов то есть вам идет 1200 оплата вот с такого заказчика если вы нам его находите и также с моего курьерского заказа, если он идет от вас, по вашей ссылке приходит ко мне человек, заказывает доставку в Ленинградскую область, я делаю эту доставку, 50% 50 от этой доставки, хотя у меня сейчас со скидками, конечно, но неизвестно, понимаете, бывает доставка и далеко, допустим, Тихвин там или Владейное поле там, может заказчика оплатить 2000 тогда 50 тоже идет вам как сотруднику который приведет ко мне заказчик это что касается э, плюс э, к окладу вот так вот собственно ком, кому если что не, не понятно непонятно я могу написать еще написать еще это в отдельно у меня собственно есть оно это задание э, и э, могу его прислать вот, желаю всем удачи и а, нашему проекту, и а, вашему в нем участию, обучению. И вам желаю найти с, свою а, работу по душе в интернете. Какую научиться, да, чему, чему вы хотите. Не обязательно. Здесь у меня подработка, а вы можете где угодно. Вот тут у нас, так сказать, 15 минут в день, это вы не привязаны. К моему проекту вы, так сказать, не являетесь, не обязаны в нем находиться, если он вам чем-то не понравился, или если вы не собираетесь заниматься, вам не интересна тема SEO-продвижения, а интересно другое что-то. Поэтому всем спасибо, всем удачи, пишите и пишите, да, и, зак и заказывайте музыку. До, до встречи. В школе села для грудничков. С вами была команда продвижения плюс рекламный шалаш.